Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN и сегодня, точнее прямо сейчас, мы с вами обсудим но ну, одну такую проблемку, которая нарисовалась, а именно отсутствие возможности войти в игру. Как я понял из комментариев под предыдущими моими видео, данная проблема касается не конкретно там Ру-региона, либо Европы. Хотя, как я понимаю, у Ру-региона проблем гораздо больше, потому что там в принципе ничего нет. Многие не могут зайти, многие не могут ничего открыть, не могут зайти элементарно в свой аккаунт, в принципе, как в таковой. У меня же проблема выпала в виде вот такого вот вариантика, если у ребят выдает ошибку 65, то есть отсутствие возможности соединиться с серверами, то там еще хоть как-то решаемо можно поменять это все дело. Зайти в настройки, если я не ошибаюсь, своего приложения, через которое вы качаете игру. Будь то там, я не знаю, Play Market, Google, либо другая платформа, с которой вы скачиваете игру. Ну и, соответственно, Поменять себе регион вашего местонахождения, то есть страну вашего местонахождения, откуда вы на ту страну к региону сервера варгейминга, там либо лесты, к которому вы подвязывались, то есть Европа, либо Ру, ну и соответственно выбираете соответствующую страну, подпадающую под тот или иной сервер. У тех, кто играет через Wargaming Game Center, я уверен, что выпала сейчас вот такая вот проблемка. Что самое парадоксальное, что конкретно с телефона, то есть портативного устройства, на котором у меня установлен просто World of Tanks Blitz, абсолютно нормально. Заходишь в игру с обновлениями, ну короче говоря, проблем ровным счетом никаких нет. Вот эта вот проблемка нарисовалась вообще нежданно, не гадано, все было нормально, все окей, но вот такая вот фигулина произошла. Ребят, первое, что советую, не паникуйте, не пытайтесь сразу связаться с э, в, центром поддержки, не нагружайте, ребят, технарей, потому что я больше чем уверен, что Wargaming знает о существовании вот такого вот проблемного момента, и я больше чем уверен, что сейчас уже решаются технические вопросы в данном направлении. Поэтому ваши заявки, они в принципе ничего не изменят. Давайте дождемся хотя бы вечера, ну и соответственно в процессе ожидания будем периодически пытаться зайти. Братцы, у меня к вам есть просьба, у кого эта проблема уже решилась э, на момент, когда вы смотрите видео, или после того, как вы посмотрели видос, у вас получилось, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, напишите, на каком вы регионе соответственно на каком серваке ваш аккаунт получилось не получилось войти в общем дайте какой-нибудь фидбэк для того чтобы было понятно вообще что происходит, особенно тем, кто сейчас паникует. Ну а я бы рекомендовал все-таки панику отставить. Я больше чем уверен, что все любые вопросы являются решаемыми. В конце концов, если даже вдруг у кого-то где-то что-то потеряется, мне кажется, что Wargaming э, в процессе вот, обработки всех заявок рано или поздно все равно всем все вернет. Я больше чем уверен, что такая компания, как Wargaming, навряд ли будет не решать подобные проблемы, потому что для них это чревато э, уменьшением, существенным, ребят, уменьшением количества игроков, а для них это, ну, серьезный удар по статистике, и это, ребят, не та статистика, которая у нас в количестве побед. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому, ребят, отставляем панику, у кого есть что сказать, пишите в комментариях, только, пожалуйста, не засоряйте эфир в комментариях, ну, э, сообщениями, которые не несут смысловой нагрузки. Отписывайтесь исключительно по теме в отношении того, что у вас получилось, не получилось и так далее. Пока на данный момент все. Если вдруг у меня появится какая-то новая информация, обязательно сразу поделюсь. Всем благ, мира и однозначно спокойствия.